Пиши рандомный комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал, через недельку подведу итоги, ну и раздам один человек, один вот этот вот приз. Розыгрыш. Итоги я должен был сделать через неделю, но да, я пропал. По итогу итоги мы в любом случае сделаем на вот эти вот четыре скина. Я выберу рандомные комментарии без рандоморга, а просто листая вниз и выберем. Сначала дадим вот эту вот эмку за 225 рублей. Смотри, как мы делаем, просто листаем вниз, ну и вот допустим вот этот коммент. Можете верить, можете не верить, ну... Но... На самом деле это рандом прям максимальный. Давайте ответить и э, напишем человеку, чтобы он скинул Steam ID. Лучше даже VK ID м мы разыграли, давай дальше Надо, кстати, обязательно лайкнуть Комментарий, чтобы его потом не потерять Сейчас разыграем водяной за 690 рублей Давай, кстати, где-нибудь вот здесь Ну, допустим, удачи, в раз... успехов В развитии канала, так, Глок твой Так, сейчас выберем, кому отдаем Неонуар за 1950 Ну, я хочу выбрать одни из самых Первых комментариев, сейчас надо листать сначала Вниз, Тут очень много человек, очень много Спама, но я выбираю это все не рандомно Ну, не через рандоморк, а именно Сам листаю, ну, вот, то, что хочу, то и выбираю Собираю, короче. Но первые комментарии были от Персифола, участвую, участвую, он проспамил, давай отдадим ему АВП. Тем более Персифол это модер на Твиче и также подписчик твича ВП твоя. Вая. Ну, это самый первый коммент, который отображает YouTube, если я... Да, это самый первый коммент, ниже не листается. И вот здесь пройдемся, реально рандомно, сейчас а, Дигл за 2500 отдадим. Главное, чтобы человек сейчас не спамил, за спам я больше отдавать не хочу. Ну, допустим, Юлия Сокол, я смогу хоть когда-нибудь выиграть. Ну, давай, Дигл твой. Короче, итоги подвел, извиняюсь, что так долго.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 Ну чё, всем еще раз привет, это человек 107 долларов на балансе, да, немного, но кейс Баттл честно, в предыдущем ролике не особо себя реализовал. Сегодня будем смотреть и, надеюсь, все таки что-то получится интересное отсюда вынести. Напомню, да, что ссылочка будет просто по той причине, что вам дается 7 центов. Ну, у меня самая замакшенная тут ревка, 7 центов дается, ну и, конечно, если будете депать, то я с этого тоже заработаю, поэтому ссылочку я оставлю. Это не рекламный ролик, ну, то есть, посмотрите, баланс 100 баксов, это сейчас где-то тысяч 6 рублей, у меня 3 я. В два а то и в три раза депы на стримах, пока зику выше Короче, оставляю ссылку, потому что я могу на этом заработать И вы получаете 7 цен. Если будет много негатива, то не буду больше так делать Но опять же у вас халява Короче, 100 баксов Хочется сразу по самым дорогим пролететь Ладно, Space Cat поехали По одному сегодня будем крутить, ну нафиг Я тогда по несколько подкрутил По итогу нифига не выпало Так, первый дроп Кадиллак, ой, блядь, Кадиллак кардиак, Жи. Кардиак, все правильно, кардиак. Три бакса, мы ушли, конечно, в минус, найс. Оставим, если что, я думаю, можно вообще апгрейды проверить. Я не помню, в прошлом ролике смотрели апгрейды здесь или нет. Они, по-моему, кстати, новых кейсов добавили, вот если я не ошибаюсь, вроде бы как новые кейсы появились. Блин, но ну мне нравится вот эта тема, Last 24 дроп... Э, Топ дроп. Топ дроп из скина, это прикольно. 7 баксов, кстати, окуп. Неплохо. Ладно, пока все оставляем. И надеюсь, что-то получится годное вынести. Все-таки. с 35 долларов. Бля, ну не, я байтиться не буду. Нафиг надо. Спасибо, не хочу. Кейс за 8 долларов. Вот это уже поинтересней. И я думаю, по реальне. Тем можно с кейсов открывать до 5. Ну вот, блин, до 5 мало. Типа нужно кейсов 10 хотя бы. 5 кейсов реально маловато. Вилфайр, блять, было бы, но опять Кадиллак выпал. Ни к селу, ни к городу. Ладно. Кстати, у них. А, вот они апгрейды. Ну, в. В предыдущем ролике делали апгрейд, я вспомнил. Галиль, блядь, какого-то хера тут делать? Ладно, понял. Скин партии есть раздел, но типа тайны, перчатки и так далее и тому подобное. Но давай тоже попробуем, почему нет. Бля, ребят, вообще реально рад, что кейс дроп хоть как-то ожил. Ну, потому что так давно мы по нему ролики снимали. Это сайт из 2018 по -го года, по-моему. АВП замечательно, сколько она стоит, просто с первого кейса. Просто 5400. С первого кейса, 100-трек EVP за 5400, кейс 3500. Тогда был совершенно другой дизайн, но тем не менее... Блин, это сайт из 2018 года. И на самом деле предыдущий ролик, ну, какую-то реакцию набрал. Опять же, комментов было много, конечно, был розыгрыш. Но тем не менее, я так понял, что вам идея понравилась именно старые сайты на обзоры брать. Короче, пишите вообще, какие сайты можно взять в обзор и будем уже решать смотреть. Есть, кстати, мультикейс, мульти... -кейс, мульти а, я понял, что это такое. Нет, не. Они интересно, там, типа, несколько можно за раз открывать ячеек, ну, как бы такое себе. Есть, кстати, Браво кейс, он стоит 7 баксов, МК выпадала за 26. Бля, хочется, не знаю, Авапу, типа, тут же Авапу вроде есть, или тут Огненный Змей, или я... я что-то все уже, я туплю. Но вот, Блэк Лимба нормально, 4 бакса в минус ушли. Да, тут Авапа, графит, все правильно. Ладно, пока у нас все идет в апгрейды, будем дальше смотреть. Стар кейс, 160 долларов, даже X показывается, x 22. но 160 долларов, это неплохо. Керыч, тоже было бы хорошо, это вообще ужасительный X был бы Blaze. Так, а Блейс это прямо Это офигенно Блэйс это реально офигенно, Блейс, Я даже себе, честно говоря, возьму Потому что, ну, это, это пламя, бля Это пламя, это, это уйдет человеку Хочется что-нибудь разыграть сегодня Можно, кстати, вынести несколько скинов И отдать их одному победителю Вот это, я думаю, будет прикольно Да, наверное, сделаем так Чисто будет один победитель Но, опять же, сначала что нужно вывести Короче, спойлерну Условия, нужно оставить в комментарии больше 4 слов Потому что в зачет будут браться коммент только те, в которых больше 4 слов плюс нужно в конце будет оставить айдишник вк не ссылку а именно вот эти цифры айди и цифры чтобы youtube ссылку на ваш вк не удалил это очень важно но это опять же если мы что-то выведем ну условия с чего я уже огласил комментарии меньше четырех слов просто читаться не будут говорю сразу потому что ну, для алгоритмов продвижения ролика нужно коммент более трех или четырех слов ну и проверим как раз как эта тема работает но ну, кстати сайт уже начал подслевать. бля из прикольного пока ой ой ой а че так дорого а че так дорого но ну, это сразу продам хотя нахер я это продал можно было в апгр засунуть ладно почему нет продал да продал то мне собственно запрещать Макей 17 баксов давай а, максимально было 3x но опять же человек сейчас залетел может быть ситуация изменится в лучшую или в худшую сторону бля аквамаринка неплохо это может быть и окуп смел 20 долларов да это небольшой но окуп good в целом good давай еще один мэк долбанем почему нет почему нет когда когда да в принципе а вапа вапа ну блять кстати неплохо. дигл это кайф это прям кайф а по итогу то сегодня мы в небольшой их, но плюсах. Но, опять же, с, баланс, с баланса 100 долларов разгуляться, ну, типа такое себе. Можно попробовать, конечно, но, блять 100 баксов это вот чисто, знаешь, вторая проверка. Если, кстати, хотите прям масштабный банкей, кстати, мы окупаемся потихоньку, то давайте навешаем этому ролику реально космическое количество лайков и долбанем прям масштабную проверочку кейс-дропа. Но я не против, бля, это а сайт из далекого 18-го мотива года, поэтому, ну, я вообще только за всеми конечностями своими. Короче, я сразу выведу пару скинов на розы и сразу говорю вам, что Вот эти вот два скина, ну, допустим, два Да, выведем. Бля, я его продал, не выведем два Но я случайно это сделал, если что Допустим, вот эту тему отправим. Короче, вот эти Вот два скина, они уйдут Одному человеку. Говорю сразу, почему так Вам ринка не ушла. Давай еще раз пробуем Отправить, еще на маркете, получить Looking for э, steam stock Окей, отправить, получить Так, сейчас, короче, ждем, пока нам предметы отправятся Найс, коллаж залетел. А коллаж Сколько, интересно, в стиме стоит? Мне кажется, дороже Кстати, офигительный трейд на закалку Блять, просто охуенный трейд Человек, мега мозг. Калаш 1300 в стиме стоит Так, Анионный райдер сколько стоит? 500 рублей Короче, вот эти два скина отдам одному победителю Поэтому пишите комментарии и отдадим Я вот знаешь, что хочу проверить Я все-таки хочу, блядь, попробовать сделать что-то годное Кстати, можно балансом Подожди, выберите желаемый скин Допустим, вот эту. Короче, вообще можно сейчас рискнуть и сделать прям... Полную проверку. Но это будет жестко, я надеюсь, все-таки не обосремся. Но, бля, давай давай попробуем апгрейды по приколу. Прикинь, зайдет. Так, 119 на барике плюс был вывод. Небольшой плюс, но есть. Короче, предыдущий ролик вроде бы как был минусовой. Поэтому, бля, давай попробуем. Мне интересно, как-то работает апгрейд. 250 долларов, баланс. А, подожди, 250, 100 используемый баланс. А почему баланс 180 баксов? Я чего-то не понимаю. А, окей, это как и на КБшке, походу, ставится баланс, которого у тебя нет. Нормальная тема уже привычная для нас. Короче, поехали. Стилетный нож 251 бакс. Блять, прекрасно. Вообще охуенная концовка ролика. Короче, скин можно будет даже на следующий видос оставить, чтобы подкрывать дорогие кейсы. Но если ролик наберет, давай, сколько? Давай 4000 лайков, ну это много, но это честно. Потому что если ролик набирает 4К лайков, весь дроп, что выпадет в следующем ролике с дорогих кейсов, аля за 35 долларов, за 169 долларов и так далее. Если дойдем еще за 250, мы разыграем. Поэтому 4К лайков, все, что выпадет в следующем видосе, разыгрываем. Всем спасибо. Спасибо, это был человек. Очень надеюсь, что вам понравился видос. Халява вся в прикрепе. Блин, с 2018 года. Я кайфую. Всем спасибо. Надеюсь, кстати, эти итоги этого розыгрыша сделаю быстрее. Всем пока, до новых встреч.